4 августа, Красноярск, дождь с градом, все залито водой, ужас, пробки, частично, солнце, О -о -о. налетел ветер, у нас Посмотрели. сломалось дерево во дворе, гром, молнии. Дождь сейчас был очень сильный из-за ветра, но утихает немножечко когда начался был очень сильно шум